Вот так вот просто можно сделать такие красивенькие слаймики Привет всем! Привет ребята! И сегодня у нас слайм челлендж Мы сегодня с Алиной будем делать одинаковые слаймы Ну почти Они будут отличаться только цветом А сейчас я вытащу бумажку и узнаю какого цвета будет мой слайм Давай! Давай! У меня золотой А у меня серебристый Ты рада? Да Хорошо Давай скорее делаем Стоп Ребята, пока мы не начали Нажмите на красную кнопочку внизу Подпишитесь Те, кто еще не, не подписался. подписался Помогите нам набрать 10 тысяч подписчиков До нового года и если вы подпишетесь сейчас, вы, вы очень сильно нам поможете! А теперь приступим! Давай! Для этого мы будем использовать пену для бритья, обычную самую, клей ПВА, у нас офис, также загуститель, тетраборат натрия, а также мы будем окрашивать вот такими пудрами. У меня серебристая, а у меня золотая. Итак, начнем Добавляем клей Если наш слаймик загустеет Мы, конечно, будем разбавлять его зубной пастой и шампунем Теперь добавляем пену Пену встряхиваем хорошенько Добавляем Вот так примерно Размешиваем Наш слайм уже потихоньку загущается Это обычный классический слаймик Добавляем тетраборат Понемножку давай по чуть-чуть, по кругу. Хватит. Немало. Мне еще надо добавить. Добавлять обязательно надо по чуть-чуть, чтобы он сильно не загустел. Но у нас, ребята, постоянно он сильно загущается. Поэтому мы говорили, что мы используем зубную пасту и шампунь. Вот он. Какой уже. Перемешивай, перемешивай, я подожду. Собери его по тарелочке. Вот такой. У меня тоже клеится, кстати, к рукам. Сейчас я еще добавлю тетрабората Наверное, дала ребята за, за много его. Сейчас посмотрим. Тебя уже готовый, да? Хрустит? Угу. Ты переборщила тоже с тетраборатом. Ну, я попробую рискнуть, взять его в руки. У меня вроде тоже немножко туговатый. Можно будет добавить зубной пасты. Я добавлю немножко пасты для того, чтобы его размягчить. Тебе тоже добавить? Да. Хорошо. Давай лишнее уберем. И пришло время окрасить наши слаймики. Я вот такой цвет, который я выбрала. А я беру золотой. Мы уже знаем, что эти вот порошки не закрашивают руки, поэтому мы можем смело добавлять, не боясь, что руки у нас покрасятся. Насыпай! Думаю, что все не надо насыпать. Это красота! Угу. Достаточно! Я закрою, конечно. Алинка может просто оставить у нее баночка. Можно руками, а можно ложечкой. Мы будем делать руками. Вот так вот понемножку закрываем. Вот. Мой маникюр уже серебристый. Красиво, да? Потихоньку окрашивается и получается красивый цвет по чуть-чуть тебя что-то вообще он не покрасился ой, ой давай еще, еще. добави еще еще столько же давай давай видите какая красивая она вот. посмотрите какой красивый цвет О! ой это моя пуля или твоя моя золотая летает Вот, у меня получился серенький. А у меня такой крем-золотой. Очень красивый цвет, кстати. Вот как можно сделать мега крутые слаймы. И вот такие слаймики у нас получились. Ребята, проголосуйте, какой слаймик вам больше понравился. Серебристый и или золотистый. золотистый? Они хорошо тянутся, хрустят и кликают. Напишите, ребята, в комментариях, чей слаймик вам понравился больше. Алинкин золотистый? Или мамин серебристый? Спасибо вам, наши любимые друзья, за лайки и комментарии. Мы читаем и нам очень приятно. А если вы еще подпишетесь и поможете нам набрать 10 тысяч подписчиков до, до Нового, Нового года, год. мы будем вам очень и очень благодарны. Всем спасибо и всем Пока!